Дорожка. Как она выглядела? Вот did it look like chain of in water. Цепочка огней в воде. А грохот барабанов – это что? Были эти самые огненные муравьи? Теперь, наверное, не сомневается, что там велось строительство укрытия для подводной лодки, капитальное, надежное логово. А огненные муравьи – каннибалы, выдумано, чтобы отводить людей от этих мест. Каннибалы не они. Ну и дальше. Что было дальше? Next. Next. In front of water suddenly boiled, formed. Он говорит, что дальше случилось такое, чего не ожидал никто. Хватало. Торпедная атака. Есть торпедная атака. С борта. Есть слева борта. Одной торпедой. Первый готов. Две. Дальше, дальше. What happened next? Next. They fired a torpedo. All perished. Children, women. I was the only rescue. Они выпустили торпеду, погибли все. Женщины, дети. Он спасся чудом. Как же вам удалось Was picked up by the fans. They are not cannibals. Someone had tried very hard to get people scared. Drive folks from Arakata. Его подобрали эти огненные муравьи. Они совсем не людоеды, их оболгали. Просто кому-то было выгодно, чтобы их боялись. Чтобы отводить людей от арраката. find... Took me to, Rotonda, from where to Они, же, so, uh -huh. Они же, доставили его на редонду, а тут уже он сам добрался до Ю. Вы сообщили об этом бразильским властям? You informed the Brazilian officials? Yes, of course. Сообщили? The planes flew to Recara, with no results. Jungles, At bottom, swamps of filth of any kind. На аракару полетели самолеты, навернулись ни с чем. Он говорит, что джунгли — это зеленый океан, на дне которого кишат самые разные чудовища. Нужно было бросить туда всю авиацию, и по квадратам, по квадратам. Да, неплохо бы. And I decided to join the war against them. Он решил воевать с ними. Вернулся в Англию, был призван на флот. But for nails, <laughs> always got a bit like I was taken prisoner. Он говорит, Нейлон всегда не везло, попал в плен. Благодарит вас за спасение. С Новым Годом! Первый тост. За победу. Виктория, Yes. You have Виктория. Будем живы. И пусть Гитлер сдохнет в этом году. Вот это правильно. Что, что с тобой? А? Ну что с тобой? Боюсь я за тебя. Да ладно тебе. Ну, что ты? Ну. ну что ты со мной как с маленькой? Ну-ка подожди. Вот, смотри, знаешь, что это такое? Это осколок от снаряда. Вот он должен был убить меня в самом первом бою. Ну, как видишь, я жив. Вот когда я вернусь, я тебе расскажу. Вика. Вика. Вика. Вика, не надо, Вика. Вот увидишь, я вернусь. Командир, до место разворота три минуты. Добро. Шубин, а Кёнигсберг по-немецки, что это? Ну, наверное, Королевская гора. Что-то этой горы не видно. Да там никакой горы нет. Восточная Пруссия, озера, каналы, болото, гиблое место. А сам Кёнигсберг, это старинная крепость. Еще со времен Тептонского рыцаря против нас укрепляли. Говорят, все под землей. Да, жарко там теперь. Штурмуют ее сейчас. И с неба, и с суши. Обе машины, стоп! Машины полной вперед. Сколько сколько зим. Я к вам с личной просьбой. Да-да, слушаю. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Слушаю. Прошу зачислить меня в метеослужбу. К вам на базу. Странная просьба, товарищ Мезенцева. Я не Мезенцева, я Шубина. Я вас поздравляю. Говорит Москва. Айда Шубин, айда. Последний час. Наши войска после трехдневных боев штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кёнигсбергом. Остатки гарнизона во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии Лаш и его штабом сегодня в 21 час 30 минут Прекратили сопротивление и сложили оружие. Значит, и мы снимаемся с места. Ладно. Пишите заявление. Брун 3, как слышишь, прием? Я брун 5. Слышу хорошо. Слева 30 наблюдаю цель. Где? А вон! Вы ну, видишь, Вася? Вижу. Казанка какая-то. А ты хотел, чтобы это был Фондергольц? Неплохо бы. Пойдем посмотрим. Обе машины полные. Обе машины полные. на борт. Раус, раус, Шнеллер! Ну что, голубчики? Вставай, оружие. Куда ты смотришь? Не Хварштейн? Шнеллер, Шнеллер, Шнеллер! Пистолет. Куда пошел, да? Wer sind Sie? Marineoffiziere. Marine. Marine. Moriak. Ja, ja, ich verstehe. Wir sind nicht die SS. Wir sind nicht die SS. Wohin wollen Sie? Nach Danzig. Aha. Und Sie? Auch mit Ihnen? Nein. Das heißt, ich folge separat. Их бин кранк. Их бин энтлассен Чего он хочет? Говорит, что списан по болезни. <laughs> Она вид здоровый. Да. Смотри, что нашел на катере. ну -ка. Ой, это интересно. Знаешь что, бери-ка этот катер на буксир. Ставь кого-нибудь к штурвалу. Солнышкин, ко мне. А можно? Разрешите мне, товарищ капитан-лейтенант? Разрешаю, Юнга. Есть! Солнышкин, отставить. Отбирай у них документы, а я пока с базы свяжусь. Документы. Чичко, связь, быстро. Связь постоянная. Давай. Гранит! Я Бурун-3. Докладываю, в квадрате пятнадцать обнаружил и захватил немецкий посыльный катер. На борту офицеры... Я... я тебя проглотил. Сволочь. Перчатку прыгай, сейчас, кусок. Стой! Не стрелять! Что случилось? Да вот унтер, смотрю, стоит, жрет что-то. Я к нему, а у него бумага изо рта торчит. А потом вырвался из-за борт. Кто? Кто стрелял? Ты, что ли? Ну, я. Товарищ командир, я даже прицелиться не успел. Одну очередь дал и попал. Снайпер. А другую половину сожрал. Так, что это? А, ну это, очевидно, цифровой шифр, я так понимаю, а это? Передаст тебе, фельдсвязи, Крисберг. Такую миссию не выполнял ни один... Черт, человек в наше время. Эх, Вася! Что, Вася, Какой немца упустили, а? Какого? А такого, я так понимаю, это унтер-офицер фельдсвязи. Вот, видишь? Вот, здесь про какую-то важную миссию пишется. Но ты не и не горю. Капитан третьего ранка на захваченном немецком катере. Да, да, да, знаю, знаю, слышал, твое радио показывает. Ну, это явно цифровой шифр, а вот это я я переводил уже. Это личное письмо. Вот, смотрите, вот здесь. Передаст тебе мой Лэнгстон Фройнд. Давний приятель. Пунтер, офицер пельдсвязи Крисберг. Ему можно Фер Фертраубен, доверять. Ему можно доверять, но прошу тебя, Лотбер. Вот, лот А что если это жена Венцеля? А этот Крисберг гонец летучего. Может быть, он даже узнал меня. Все, это надо немедленно передать Рыжкову. Разве это дело уже в Книсберге? Бери машину, гони. Есть. Как нам проехать в разведотдел флота? Где же вы были, капитан-лейтенант, когда у нас корабельная артиллерии кушала? Вам бы с моря! Ладно, капитан, не рви душу. А? Где здесь разведотдел? Черт его знает. Э. Держись трамвай трамвайной линии, там спросишь. Ясно. Да смотри, не сбейся, там мины. Собьёмся, слышишь? А? Будь здоров! Эй! Вас понял, ясно? Так. Ага. Нет, дальше вот здесь. Снова разговаривать с тобой. Да, лодка, я жив. И нахожусь недалеко от тебя. Раз она живет здесь, то недалеко это значит в Пилау. Лодка находится в Пилау. И катер ведь тоже шел из Пилау. Она живет здесь? Откуда это известно? Но я сам слышал налог. Я же вам докладывал в госпитале. Ваш прекрасный дом на Линдонале в Ну, помните, доктор Гейнс говорил. Понял. Ну, значит, здесь. А. Интересно. Невольно Понял. вспоминаешь небелунгов. Наша с тобой любовь. Опять нет куска. Вот. А вот. Предстоит выполнить важнейшую в истории миссию. Миссию. Не выполнял. Не выполнял ни один ни человек один. в наше, наше время. время. Вот и все. Ну, много съел твой унтер. Я думаю, что он ей не одно такое письмо послал. Этот штурман с подлодки. Да видел я его. Он ей пишет не потому, что у него любовь, там ревность и прочее. Он тщеславен, боится, что погибнет, и никто о нем никогда не узнает. Хочет оставить после себя хоть какой-нибудь след. Но ну, а вот это... Вот это... Снова разговаривать с тобой. Снова. Значит, он уже имел возможность передавать эти письма и раньше. А лодка засекречена. Да уж куда больше засекречена. Шифровальщика ко мне. Вылавливаем сведения о ней буквально по крохам. Срочно. Есть. В августе прошлого года, к примеру, в Стокгольме состоялась встреча представителей промышленных кругов Германии, братьев Отта и Гуга Стинесов, с посланцем американских монополий Эдмондом Стинесом. Одно фамилия? Родной брат. М -м. Как американец? Как американец? Мог попасть через океан, в Стокгольм. Ну, я так думаю, Версия, дальше, конечно. Да. Но есть все предпосылки считать, что его доставило туда. Немецкая подводная лодка. Такая же. Вам... Тагрия, садись. Да, видно, серьезные дела решали братишки. Если в штату лодку пришлось гонять. Конечно, серьезные. Вот ты и Гугастиныцы прибыли в Сталиголь на эту встречу сразу после совещания в Страсбурге. Там в Страсбурге. В отеле Мизон Руш» собрались представители гитлеровских военных фирм. Круп, мистер Шмидт, Бюсинг, Рейхлинг, Рейметал и другие. Принимали в него участие чиновники Министерства вооружений и командование военно-морских сил. От гитлеровской верхушки присутствовал Кальтер Брунер. О чем там шла речь? О путях бегства, о размещении капитала в других странах, о связях с бизнесменами других стран, которые могут помочь после войны. Так вот для чего потом в Стокгольме потребовалась встреча братьев? Если действительно Эдмонда Стиненса везли из, из Штатов на подводной лодке, можно делать вывод, что эта лодка важнейшее звено в системе, которую не создают на случай поражения. А я и не сомневаюсь, товарищ капитан второго ранга, что эта лодка и есть тот самый летучий голландец. Ну, чтобы не сомневаться, на это нужна точная информация. Как и это? За эти бумаги, конечно, спасибо, только... Что ж вы гонца-то не уберегли? Я слушаю. Слушаю, слушаю. Верно. Да нет, только мне, только мне лично. Когда? Разрешите идти? Так. Хорошо, спасибо. А ну-ка давай по этой Линдонале. Сейчас кого-нибудь спросим. Есть. Эвнензебита, открывайте. Срочное дело. Господин офицер, прошу извинить, прошу вас, извините Истас. меня. Это Линда Нале? Так точно, господин офицер, Линда Нале. Но у нас никого нет призывного возраста и никого нет СС. Я сам старый военный я никогда не любила Сэс. Это подлые войска Они не соблюдают кодекса чести Вы не знаете, где на Линдоналее проживает Фрау Лотта Венцель Как же ты забыл, отец Ведь это же вдова Курта Венцеля Она живет в доме номер 14 Там изображена обезьянка на балконе решетке. Да, да Обезьянка, конечно. Отец Венцеля заведовал зоопарком Гагенбека, но у них в доме не было СС. Бедняга так переживал гибель сына. Вы Венцель умер. Да-да, к сожалению. А где этот номер 14? Он там, в конце аллеи. Да-да. К сожалению, проводить не могу. Комендантский Комендантский час. Ну, Фидерзейн! Они ищут Венцеля? Несусь, я не суйся, не в свое дело! Ну зачем? Война проиграна. Это конец! Так они ищут Венцеля? Лотту! Господин офицер, клянусь вам, мой муж погиб, еще в начале войны. У меня же, у меня же есть документы, я могу вам их показать. Где же они? Пожалуйста. Пожалуйста. теперь вы видите да да я вижу господин обер числится погибшим да да он погиб это была геройская смерть во имя извините А, -а, а так вот, значит, вы какая, фрау Лотта. Да, я много слышала вас от вашего мужа и от его друзей. Он очень мучится без вас, ревнует. Понимаю, почему. Когда вы его видели? Не так давно, совсем недавно. Он в плену. Но ведь Пилау еще... Да, да-да. Пилау нами еще не взят. Пока. И ваш муж на подводной лодке. Не понимаю, как вы, русский офицер, могли его видеть? Расскажу. Умоляю! Ради всего святого! Хорошо, хорошо. Расскажу. Но для этого мне нужна взаимная откровенность. Меня интересуют те весточки, которые передавал вам ваш муж через унтер офицера фельдсвязи Крисберга. Боже, вы это знаете. Да, и не только это. Кто вы? Нет. Вы не русский офицер. Да. Интересно, а кто же я, по-вашему, а? Вы опять меня хотите проверить? Опять? Я же вам сказала, что я ничего не знаю. Ничего! Хорошо. Я вас понимаю. Сейчас мы вместе с вами поедем в комбинатуру. Надеюсь, там вы мне поверите. Прошу. Я принесу. Она в спальне, в тумбочке. Хорошо, хорошо. Понимаю, товарищ капитан второго ранга. Готов понести любое наказание. Я сам себя уже сотни раз казнил. За эту самодеятельность нужно отдавать под трибунал. Расшифровали, товарищ капитан второго ранга. Наконец-то! Так. Пилау в ожидании. Кладбище. Выйти в назначенный, взять на борт пассажиров по песне «До свидания». Что за «До свидания»? Да-да, есть у них такая песня «Анфидерзейн», мои накраины А, -а, -а. «Анфидерзейн». <сосводит> да, -да, -да, -да, -да, -да, да да да Так. Далее, что командир, подозрительно, что приказ будет, риск отправляю. Доверять он знает. Да, это задача со многими неизвестными. Да. Попробуем все же решить. Пусть приблизительно. Подставим пропущенных местах вероятные слова. Но, предположим, прибыли или находимся в Пилау. В ожидании, ну, скажем, часа Х. Место стоянки, кладбище. Место стоянки? или какое-то кладбище. Далее. В любой день можем выйти в назначенный пункт, чтобы взять пассажира по условному сигналу песня Ау Wiedersehen. Угу. Доношу или докладываю, что командир подозрительно себя ведет. Но и дела у них там на лодке. Кто-то доносит на командир. Пауки в банке. Так. Командир подозрительно себя ведет. И я не уверен, что приказ будет выполнен. Поэтому на свой страх и риск отправляю гонца, связного, еще кого-то, которому можно доверять. Он знает, что он знает. шут его знает, что он знает. Ну ладно. Не будем гадать на кофейной гуще. Ясно одно. Летучий, возможно, в пилау. Он ждет, когда прозвучит условный сигнал «Ауфидерзейн». «Майны, кляйны, ауфидерзейн». И тогда отправится в назначенный пункт. Там возьмет каких-то пассажиров и куда-то их переправит. Логично рассуждение? Вот что это за пассажиры? Я думаю, что этот пассажир, сам Гитлер. Но будет же он куда-то сматываться. Да десант надо кинуть в Пилаву и прошуровать там все как следует. Ух, я бы эту лодку вскрыл, как консервную банку. М? Ну, куда десант посылать, не нам с тобой решать. Но думаю, штурма Пилава долго ждать не придется. Будь жив. Разрешите идти? Свободен. думаешь, если война кончается, палубу драть не надо? Работай, работай. А если здесь попробовать? Если ветер воду нагонит? А если не нагонит? Так, что если сюда вот всем звеном, а? Товарищ капитан-лейтенант, а скажите, правда, что... Что правда, то правда. вопрос задать надо прежде разрешение получить. Давай, кругом, шагом марш. Так, смотри, здесь шесть футов, здесь четыре. Нет, здесь лодка не пройдет, разве что в надводном. Но здесь у них минные поля. Правильно. Выходит, чтобы лодки выйти из пилау, надо только каналом идти. На пилау идем? Ешь суп с грибами, язык держи за зубами. Без тебя разберемся. Как? Как без меня? Я, между прочим, не первый год воюю. Я хочу до конца. До конца. До последнего дня. Хорошо, хорошо. Разберемся. А пока что тебя какая задача поставлена? Драйвить палубу. Ну вот и выполняй. Давай, вперед. Но даже здесь, где у них минные поля, глубины для подлодки неподходящие. хоть одна дорожка остается. Между молом... И маяком. Другого нет. А ты все-таки думаешь, что летучий в пилаву, да? Я думаю. Ты думаешь, он думает. Тут думай, не думай, Вася. Хорошо бы эту дорожечку перекрыть. Mickey! Вася, вот эту лайбу надо положить на грунт возле маяка. Что? Ну, наш разговор, помнишь? Зацепи вот эту лайбу, поставь ее между молом и бояком и расстреляй к чертовой матери, понял? Сделаю, командир. Давай. Командир, В связи не будет. Шубер, а? патронный отсек горит. Следи. Командир сойти на берег. Быстро! Шубин. Шубин. Командир. Тихо, сынок, не кричи. Отходит твой командир. Шубин. Шубин. Шубин. Здесь. Давно? Нет, недавно. Все хорошо. Все даже замечательно. Врачи сказали, самое страшное позади. Как там наши? Шурков Одечев. Они зайдут к тебе. Все хорошо. Молчи только. Мы в Пилау. Петучего нашли? Не знаю. Ну ищут. Я не знаю. Он здесь. Пилао. Князев его запер в бухте. Он не уйдет. Князь втоложил? Князев? Что князев? Князев погиб. Скорее. Скорее доложи. Вам лучше уйти. Господин капитан второго ранга, они опять передают пузовную Фюдерзейн. Не отвечать. Господин капитан, а что будет с нами? Что будет с нами, с командой? Доктор. Доктор. У вас есть надежный знакомый в Пилау? Школьный друг Вильгельм Шульц. Хорошо. А штатские костюмы у вас есть? Да. Шольц. Мамдяув, откройте. Раз, а мы. Вот так вот. Вы же не помню. Работа с петушком смотри. Приготовились. Да, Приготовили. Да, Нормально. О. Девушка! Может вас на минутку? Вася, вперед! Идите к нам! Идите! Подойдите сюда! Дайте руку! Прошу? Вот сюда, ребята, ребята, место, место, быстро. Кричи, кричи. Ну, пожалуйста, в центр. Садитесь, пожалуйста. Такой день. Простите, товарищ младший лейтенант. Фото на память. А как мы вас снова увидим? Куда принести фотографию? В морской госпиталь к мужу. Капитан лейтенанту Шубину. Для Шубина мы у а фотографии сделаем. Моя. Этому не повезло. Да. Стойте! Туда нельзя! Там заминировано! Лучше обойдите через... Через корабельное, корабельное кладбище. кладбище! Корабельное кладбище? Спасибо. Ну что, доктор? Отлично. Заживает, как на молодом. Ну так, прикажите дать мне бритву. Успеем. И побриться, и помыться, и покупаться, и позагорать, и рыбку половить. Какая там еще рыбка? Мне на катер надо. А вот на катер вам больше не стоит. У вас там сквозняки, вы что это, серьезно? На вашем счету два ранения. Контузия. Длительное пребывание в холодной воде, сказавшаяся на сосудах головного мозга. Я торпедник. Вот эти вот ранения, считаю несерьезными. Какие там еще сосуды. Пока идет война, мы все здоровы. Война заканчивается. Наши штурмуют Берлин. Свое дело вы сделали. И, насколько я понимаю, сделали хорошо. А вот это вот не надо, доктор, не надо. Зализывай свои раны, я буду сам. Прикажите дать мне бритву. он запер эту лодку, подбил тральщик прямо на выходе. Искать надо. Да ищем, мы ищем, в дело. Тут деревушка рядом, прямо на берегу. Альфред Гов называется. Глубины подходящие, ищем. Ну, при чем здесь деревушка? Шубин говорит, летучих пилау. Здесь нет глубин, не спрячешься. Деревушка Альфред Гов, по ихнему старое кладбище. Летучего, прямо так и указано точное место стоянки. Кладбище. Точно кладбище. Но здесь еще корабельное кладбище. Знаем. Место густо засеянное металлоломом. Разрешите обратиться? Да. Как там, Шубин? Все хорошо. Ты можешь сходить к нему? Три раза ходил, не пускают. Ну что если... Теперь пустят. Идемте. Широков, ты давай, давай, выгоняй своё корыто с третьего ковша! Я туда землечерпалку должен перегнать. Не знаю, не знаю, где ты уголь достанешь. Ложку нужно всегда за голенищем носить, а то голодным останешься. Все, Карту порту. Цифры глубин уточнили? С нашими промерами сходятся лодка в перископном погружении может здесь где-нибудь спрятаться? Если только в канале. Но мы там ведем работу, углубляем дно. Все на виду. Шубин сказал, что он с князевом за лодку в Пилау. Парус! Парус! Парус уже работает? Работает. Парус, Селиванов, дайте мне Кёнисберг, разведотдел флота Рыжкова. Мне гулять разрешили. Ага. Шурка, неси зеркало в коптерку, а оттуда мою форму, быстро. Осторожней. Ничего, ничего. Ух, черт. Концерт. Ага. Интересно, откуда здесь оркестр? У нас уже есть. адмирал, от тыаган Фельдруп. Бог дал ему счастье. Умереть в преклонные годы на земле. Родился в 1815 умер в 1902 -м. Это же та самая могила. Ну помнишь, я тебе рассказывал, полусумасший механик с лодки скупает места на кладбищах. Я видел эту могилу на фотографии. Значит, они были здесь. А Селиванов ищет лодку где-то у деревушки. Нет, здесь, в Пилау. Точно в Пилау. Пошли. Куда? Где, ты говоришь, это кладбище? Там. Там. Быстрее. Ча -ча. Да, интересное местечко. А как же я? Ну, подожди, я сейчас. Жубин! А? Здорово. Здорово! А мне говорят, что тише, ты в госпитале. Тише, тише, тише, тише. Товарищ капитан, больно, Первый. Больно. там по борту свежая царапина. Да, есть царапина. Здравия желаю, товарищ капитан второго ранга. Так ты уже здоров? Ну... Выписался. Здравия желаю. Вот, гуляем, он с Викторией. Товарищ капитан второго ранга, да, прошу сюда. Ага. Слушай, Селиванов, займись. А тебе привет от Нейла. От Нейла? А где он? В какой-то спецкоманде союзных войск в Германии. Там ему как-то попалась на глаза перехваченная радиограмма. Он посчитал, что она может заинтересовать лично командиров Шубина и Рыжкова. Да. И что там? Там так. ФХ докладывает. ФХ надо думать. Холлендер? Летучий голландец. Блокированных в Бельтах. Буду прорываться Венета-3. И все. Ни подписи, ни даты. Но все-таки блокирован. В бельтах. Я уверен, что бельта это здесь и царапина по борту от этой лодки. А что такое винета 3 Пока не знаю. Ясно одно: раз есть три, значит есть и один и два, а может быть и четыре. Искать есть. Товарищи. Сюда, пожалуйста. Осторожно. Здесь, оказывается, минировано. Минировано? Интересно, зачем понадобилось минировать этот хлам? И мусор с кампуса явно свежий. Что? Разрешите? И стоял здесь совсем недавно. Так куда же он делся? Выходит, ушел в надводном положении. Ушел. Чудеса какие-то. Порт две недели в наших руках. А по-вашему, здесь свободно разгуливает лодка. А если в подводном положении? Нет, это исключено. Там на выходе князев тральщик затопил между молом и маяком. Какой тральщик? Ну, какой? Немецкий. Как раз на фарватере. Так, а мы с этим тральщиком три дня провозились. Точно. Вчера подняли. Зачем? Нам сообщили, на этом тральщике перевозились какие-то ценности рейх. Вчера подняли шиш с маслом. Кто сообщил? Банковский служащий по фамилии Шульц. Кому? Кому сообщили? Мне! Мне! У меня и фамилия, и адрес записан. Вокруг пальца ввели. Кто? Кто? Наверное, сам фон Свишин. Его почерк. Товарищ капитан Турова ранга, вам. Товарищи, это, конечно, секретно, но 30 апреля покончил с собой Гитлер. Падаль, струсил. А может, еще и потому что Летучий во время не пришел. Пошли к телефону. Вика! Виктория! Виктория!